22, 23, 24, 25, 26, вот, 28, 29, 30, 4, 5, 5, 8, 8, 9, 10, Ручки. Когда мы сами вами руки у вас ручки тоже навстречу на друг другу. Раз. Вы а. разошлись. И сомкнули. И раз. Только руки. Два. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Будь здоровы. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Правая ножка впереди. Правая ножка впереди. Далее вот правый тоже. То же самое делаем. Только сначала налево отворачиваемся. И потом на зеркало. И ручки оставляем здесь. Да, сильно не прижимайте к себе. Вот, подальше от себя. Готовы? Попробуем. Еще раз и вперед, вниз. И доступ. Еще раз. И раз. И. Два. Хорошо. И теперь с ножкой, с ножкой вместе. Три, четыре. И раз. И два. Раз. И два. И раз. И два. И раз. И два. Стоит, раз, стоит, два. Давай не закручиваемся сюда. сюда. А вот у нас крестик получился, видите? Крестик. Еще раз. Стояли. И раз. Да. Что делают ручки у нас? Красивая позвоночка. Раз. И кисти два. Да. Вот мы синочки сили. Давайте. Остались. Вот у нас затянулся галстук галстук затянулся, ножки вместе стоят. Тасюша, мы с тебя ждем по галстукам. Угу. Кислав, галстук затяни, пожалуйста. Она шею затянула. Ручками затяните, пожалуйста, пожалуйста, ручки поставь сюда. Вот. Треть. Паречка. Ножки вместе. Три, четыре. И раз. И два. Вот, вот эти они у нас. Да, круглые, красивые ручки. И, и только кисти работают. И круг такой делают. И роза при И не севать, пожалуйста. И нога не севайте. раз. И сюда не закрываем. Они у нас открытые. Взгляд на левую ручку поставили. Посмотрите на левую ручку. Тася. Нос подними. Наоборот. Да. И кисти галстук, галстук, ножки вместе, галстук и 7, 8, а мы будем 7, 8, еще раз, минутку, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я вам просто показываю, не поднимайте руки. Вперед. И теперь на себя. И промернуть на зеркало. На себя. На зеркало. А теперь руки. И, и между пальчиками воздух не сжимайте. Не прячьте, да. И раз. Два. Без И раз. Два. И раз. И раз. Давай. Встряхнуть, встряхнуть. Устали. Да. Нет. Да. Низ. На сурчики. Берите оттуда сульчик, куда-то сесть, можно за тот стол можно сесть. Берите каждый по тарелочке. Да. Вот. Я тут Снежинку. мне тоже снеги похож? Мне тоже, мне тоже. Снежинку. Не, снежинку. Не тоже. тоже. Всего три снежинки. Мне тоже, тоже снежинки. Поделитесь снежинками. Я Поделитесь с дружинками. Два, два полтора.